Здравствуйте, дорогие подписчики канала Ты Хочешь стать миллионером. Я планировал Вам рассказать о Наталье Филевой в следующих роликах, но ее трагическая смерть несла коррективы, и поэтому ролик о ней выходит вне очереди. Наталья Валерьевна Филева родилась 27 ноября 1963 года в Новосибирске. Она российская бизнесвумен председатель совета директоров ЗАО группа компании S7 и в 2018 году была четвертой из богатейших женщин России по версии журнала Forbes состоянием 600 миллионов долларов 172 место в общем рейтинге богатейших российских бизнесменов Она окончила Новосибирский электротехнический институт по специальности инженер-радиомеханик и новосибирский институт народного хозяйства по специальности организации управления производством замужем она за гендиректором группы компании s7 владиславом Филевым. у них трое детей и один приемный ребенок ее специальность инженер радиомеханик в 90-е годы она вместе со своим мужем владиславом Филевым работала в нескольких коммерческих предприятиях в том числе в новосибирском Гранд-Банке. Осуществив несколько успешных коммерческих сделок в 1997 году, они сумели сначала стать руководителями компании «Сибирь», когда помогли ей расплатиться с долгами, а затем они выкупили самолеты нескольких местных авиаперевозчиков, разорившихся в те годы. В результате S7 превратилась в одну из крупнейших авиакомпаний во всей стране. В сферу ее деятельности на посту председателя совета директоров группы компании S7 входило управление дочерними подразделениями, включая S7 Airlines Сибирь и компанию Globus. В 2006 году по версии журнала «Финанс» Филева была признана одной из богатейших женщин России с активами 155 миллионов долларов. 12 лет спустя она заняла четвертую строчку в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes с состоянием 600 миллионов долларов. Председатель совета директоров ЗАО группа компании S7 управляла авиакомпанией S7 и компанией Globus, участвовала в процессе управления деятельностью всей группы S7, является также владельцем группы компаний Холдинга, в которую входят... S7 Airlines авиакомпания Сибирь и Globus авиакомпания. В 2006 году вошла в рейтинг самых успешных женщин России по версии журнала Финанс с оценкой капитала в 155 миллионов долларов. В 2018 году была четвертая в рейтинге богатейших женщин России по версии Форбс состоянием 600 миллионов долларов. S7 Relinis – это крупнейший частный авиационный космический холдинг России с выручкой без малого 120 миллиардов рублей. Но это еще и семейный бизнес, который выстроили два человека – Владислав и Наталья Филебы, погибшая в авиакатастрофе в Германии. Авиакомпания S7 по документам сохранила свое прежнее название АО «Авиакомпания Сибирь» И каждый квартал эта компания раскрывает данные о владельцах и аффилированных лицах. Согласно последнего отчета за четвертый квартал 2018 года, все 100% акций находятся у ЗАО группа компании S7. Оно, в свою очередь, данных о владельцах не раскрывает. Но согласно ведомостям, единственными собственниками общества являются Владислав и Наталья Филевы. Именно через общество, группа компаний S7 происходит управление всеми дочерними компаниями, такими как S7 Billet, S7 Invest, S7 Cargo и другими, каждый из которых отвечает за свою функцию внутри большой структуры авиакомпании. Все они на 100% принадлежат головной компании. Единственное исключение ООО «Фрегаты Каджет» Эта компания была создана в рамках разработки проекта пассажирского широкофюзеляжного самолета с аналогичным названием «Фрегат Экоджет». Главная особенность судна – это его фюзеляж. Он не круглый, а в виде эллипса. 95% проект принадлежит связанному с Ростехом ОАО «ФПГ Росавиаконсорциум». У ЗАО группа компании S7 пять 5%. Еще одно знаковое предприятие филевых ООО S7 космические транспортные системы. Эта компания управляет проектом Sea Launch или Морской Старт, так называется морской космодром, созданный американской Boeing, российской РКК «Энергия», а также украинскими и норвежскими компаниями в 90-е годы. Филевы выкупили Sea в 2016 году, уже после того, как морской старт был признан банкротом в 2009 году. S7 оживила проект и с 2019 года планировала активно осуществлять запуски до 70 стартов за 15 лет. Последний успешный запуск до Филевых был датирован маем 2014 года. 300 миллионов долларов в космос. S7 Group бросила вызов Илону Маску. В S7 входят компании, занимающиеся организацией выполнением авиаперевозок Сибирь и Глобус, путешествий, техобслуживанием воздушных судов, обучением авиаперсонала. В 2017 году входящая в группу S7 Spice получила лицензию на осуществление космической деятельности через полгода после покупки РКК-энергии космодрома Морской Старт наземной базы в порту Лонг-Бич, США и товарного знака Sea Lunch. В августе 2018 года сообщалось, что S7 намерена заняться производством сверхлегких бизнес-джетов Victory, разработчиком которых является американская авиастроительная корпорация Epic Aircraft. Та же, что разработала и первоначально выпускала Epic LT, на котором разбилась Наталья Филева. В 2009 году активы «Эпик» были проданы китайской эвик s «Эс-7» планировала производить Викторе в подмосковном Ступино. Инвестиции оценивались порядка 13 миллиардов рублей, сообщала пресс-служба областного правительства. Наталья Филева вне тандема с мужем владела долей только в одной компании «Инвецфинанс» с оборотом 184 миллиона рублей в год. Основным видом деятельности которой является бухгалтерский учет. Ей принадлежало 50% капитала, еще 50% находится у ее дочери Татьяны. В публикациях СМИ о Татьяне Филевой не уточняется, почему ее отчество Сергеевна, а не Владиславовна. Еще одна дочь Филевых, Мария Владиславна, также связана с большим бизнесом родителей. Ей принадлежит основанная в феврале 2018 года компания ООО «Студенческое конструкторское бюро авиационных роторных двигателей». Судя по данным сайтов по поиску кандидатов на работу, компания занималась разработкой, сборкой и настройкой опытного образца двигателя для сверхлегкой авиации. Наталья Филёва погибла 31 марта 2019 года. В результате авиакатастрофы при заходе на посадку частного самолета «Эпик-ЛТ» в аэропорт Эгельсбах-Франкфурт-Нормайи. Эксперты предполагают, что причиной крушения самолета, во время которого погибла совладелица ССВ Наталья Филева и ее отец Валерий Карачев, стала ошибкой пилота Андрея Дикуна. Об этом сообщает и коммерсант со ссылкой на источники. По их словам, участники расследования из Немецкого Федерального бюро расследования авиапроисшествий считают, что после перехода на ручное управление командир судна по неустановленной причине допустил опасную потерю скорости самолета, что привело к снижению подъемной силы и машина упала в плоский штопор. Дикун не успел сообщить об этом диспетчеру, потому что самолет совершил самопроизвольный крутой разворот и по спирали понесся к земле. По словам еще одного источника издания, Данную версию подтверждает компактное расположение обломков на поле. Это возможно, когда падение происходит с большой вертикальной и совсем невысокой горизонтальной скоростью. Сообщается, что Филева совершала турне по Европе вместе со своим отцом. В субботу 30 марта они посетили Краков и Канны, а на следующий день должны были приземлиться в немецком городе Эгельсбах. 53 лет... 53-летний Андрей Декун, пилот, который не справился с управлением самолета, работал в авиакомпании «Глобус» со дня ее основания. С апреля 2008 года его общий налет составлял 11,5 тысяч часов. Как правило, пилоты уходят на пенсию, налетав 6 тысяч часов в возрасте 40-45 лет. Видимо, пенсия в 40 тысяч рублей не позволяла летчику жить достойно, и поэтому он продолжал летать до конца своей жизни и жизни своего работодателя. Приносим соболезнования всем погибшим в этой авиакатастрофе и надеемся, что самолеты и пилоты компании «Севен» будут надежными для пассажиров, которые приносят доход этой компании.